Дорогие друзья, это видео я записываю для тех, кто планирует найти свою вторую половину в 2020 году в год Крыса. Кому же крыса поможет создать создать семью, новую ячейку общества, найти свою вторую любимую половинку. В этом видео мы будем говорить про то, кто выйдет замуж в 2020 году. Перед каждым Новым годом незамужние девушки и неженатые мужчины задаются одним вопросом. Повезет ли мне встретить свою половинку в наступающем году? Ну и сыграем ли мы, наконец-то, свадьбу? По статистике вопросы про построение романтических отношений про любовь про заключение брака одни из самых популярных ведь большинство из нас видит свое счастье не только в каких-то руководящих должностях или даже путешествиях, к саморазвитии тихий уютный дом рядом близкий любимый человек одно желание на двоих под новый год немного найдутся среди нас тех кто бы не рисовал подобные идеалистические картины и не мечтал о семейном счастье вообще-то земная ветвь э -э, крыса э -э, это один из цветков персика да? то есть у нас есть уже такой некий вроде бы бонус от вселенной как мы понимаем, крыса металлическая в этом году, в 2020 году, то есть сам столб, вот металлическая крыса, называется сексуальный персик. Считается очень разгульным, но все же он несет и романтику встреч, поцелуев под луной, замирание сердца от прикосновений. Все это будет. Крыса может быть разной. Она может быть деловой, ответственной, может быть очень чистолюбивой, а может быть и любящей, и нежной. И какие бы характеристиками она, какими бы характеристиками она не обладала, крыса не может быть одна. Ей обязательно нужен партнер, друг, и она обязательно будет его искать. Итак, невероятно повезет девушкам с элементом личности огонь. Ян или Ин, то есть либо Бин, либо один Так как крыса относится к элементу воды, а элемент воды это мужчина. Да? И мы говорим, что крыса может принести, особенно девушкам янского огня, такую звезду супруга. Для мужчин земли янской или Инской земли, особенно для мужчин янской земли, крыса ⁇ это элемент жены конечно приход подобной энергии в году сам по себе ничего не говорит и для заключения брака этого недостаточно то что романтический партнер появится на горизонте у многих или у некоторых уже радует и вдохновляет разумеется что это общий прогноз и у каждого из вас будет свой собственный сценарий знакомства и развития отношения если приходящая на целый год крыса вписывается в карту БАДЗИ, взаимодействует с домом брака, то регистрация отношений вполне вероятна. Дом брака – это то место, на котором у нас с вами сидит наш элемент личности. Еще мы его называем господин дня или дневная доминанта. Если вы родились в день быка, то крыса с превеликой радостью создаст с вами семью. И поселится в вашей карте надолго, организовав заключение брака по взаимной любви. Если вы родились в день свиньи, то крыса – увидев в, э, увидит вас такого положительного человека э, с теми же вкусами с теми же привычками и пристрастиями у вас же есть какие-то у вас уже есть внутри э, и один и второй знак знак воды то есть у вас уже есть что-то общего у вас также есть вероятность конечно заключить брак то есть у людей у которых свинья стоит э, в дне рождения потому что крысы и свинья зимние зимние ветви и смотрят на мир одинаковыми глазами если в вашей карте присутствуют земные ветви обезьяны и дракона и одна из них ну, например даже они вместе стоят вообще хорошо было бы и одна из них находится во дворце во дворце брака то приходящая крыса достраивает полный треугольник воды Опять-таки дает вероятность заключения к брака. Но в данном случае следует все обдумать. Ведь выходя замуж, или если мужчина будет жениться на таком активном треугольнике, значит изначально подключить свою жизнь третьего. То есть когда треугольник такая вносится как бы тень уже сразу ну, какого-то конкурента, скажем так. Не стоит огорчаться, если энергия года не направлена на регистрацию отношений, далеко не каждый год приходит возможность привлечь партнера в жизнь, партнера в жизнь человека с целью построения долгосрочных отношений. К тому же в данном вот небольшом видео да мы лишь рассматриваем ну, такие некоторые аспекты вероятного брака но счастливо жить нам нужно все равно всегда нужно встречаться любить веселиться флиртовать есть мороженое на морозе отслеживать падающие звезды есть мандаринки запивать их шампанским или теплым клинтвейном кататься с горки воевать снежками кататься на катке одним словом не сидите дома выходите на своему счастью и вы обязательно его встретите. Я желаю, чтобы год крысы, металлической крысы, принес каждому желающему, кто ищет свою половинку, эту самую дорогую и долгожданную половинку в жизни. С вами была Пугачева Наталья.